Торчу здесь уже несколько часов. Жду, пока вернется этот тип, Пэт Шелтон. Хотелось бы знать, чего он от меня хочет и как в этом замешана Нина. Должно быть, это связано с теми событиями в Индонезии. Так, дайте подумать. Они специально подстроили извержение вулкана. Я тому свидетель. Продолжая мысль, они наверняка не допустят, чтобы очевидец их злодеяний гулял на свободе. Я начинаю подозревать, что меня они на пикник пригласили. Нужно выбираться отсюда. И немедленно. Но как? Нужно найти что-нибудь, что поможет мне бежать. не вижу слабых звеньев. Как не стараюсь. Прутья слишком частые. Я не смогу протиснуться. Думаю, яблочко не всегда было таким белым и пушистым. Это обязательно? Ой. ну ладно. Солома влажная, заплесневелая и пахнет отвратительно. Запах может послужить прекрасным оружием, но мне кажется... Я первым потеряю сознание. Оставим все на местах. Думаю, яблочко не всегда было таким белым и пушистым. Может, это и не нержавеющая сталь, но свою задачу выполняет. Выглядит очень солидно. Да, я хочу отсюда выбраться. И если у кого-то есть идеи, я открыт для предложений. Панель для ввода кодов. Как же мне туда дотянуться? Похоже, на кнопку тревоги. Не могу дотянуться. В любом случае, на сигнал тревоги сбежится несколько охранников, а со всеми мне пока не справиться. Думаю, эти робы с купюшонами сектанты носят, чтобы спрятать свои уродливые лица. Как заботливы с их стороны. Вот если бы у меня были эластичные руки и костюм из синего спандекса... Чугунная печь. Не уверен, что она работает. Думаю, ее уже много лет не топили. Если печь не идет к Максу, Макс идет к печи. Печная дверца из чугуна. Пожалуйста, обратите внимание. Ряд железных прутьев расположен таким образом, что существенно ограничивает мою свободу передвижения. С таким приспособлением можно подбирать мусор, не нагибаясь. Очень удобно для пожилых людей или просто ленивых. Я бы с удовольствием это одолжил, но руки у меня не резиновые. Если у меня получится задеть палку для сбора мусора, и она упадет в нужную сторону... Сработало. С таким приспособлением. Нужно снять дверь с петель и... Готово. Так, теперь нужен лишь подходящий случай, точный удар и быстрые ноги. Пошли! Тебя хочет видеть Пэт Шелтон. Черт, Вырубить печной дверцей двоих не вариант. Придется подождать более удобного случая. Рад, что вы пришли. Я хотел бы показать вам кое-что. Нина? Макс? Да. Ха -ха -ха. Нина Коленкова и Макс Грубер. Да, я бы с радостью позволил вам отпраздновать встречу как следует, но боюсь, у вас нет на это времени. Причина нашего собрания проста: есть вещи, которые хотите знать вы. И я тоже хочу кое-что узнать. Вы утверждаете, что, находясь в разных частях света, совершенно случайно заинтересовались одним и тем же вопросом. И, по-вашему, я должен в это поверить? Это было маловероятно, будь вы даже не знакомы. А в вашем случае... К тому же, ваше сотрудничество с Дэвидом Корелом из разведслужбы церкви не может быть совпадением. Не знаю, не знаю, на кого вы работаете. «Но вы должны знать больше, чем говорите. Намного больше!» «И все же, я уверен, что вы не знаете всего. Поэтому давайте заключим сделку. Я покажу вам все, что вы хотите знать. Видите ли, истина подобна вечному пламени. Можно спрятать его, бросить на него тень, но потушить его нельзя». Истина больше не скрывается под покровом технологии прогресса. Каждый день мы видим ее ужасный оскал. Каждый час 660 детей умирает от голода. Миллионы людей надрываются, работая в ужасающих, унизительных условиях. А хозяева богатеют и жиреют, наживаясь на их труде. Пустыни растут, ледники тают, а зоновая дыра увеличивается. Экологическая катастрофа неизбежна. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы разрушить планету. Только за сегодняшний день уже исчезли 140 видов животных и растений. Я знаю, это ужасно. Но разве вы можете сделать мир лучше? Да, я могу. Зандона был великим пророком. Слишком великим для своего времени. Его видения не могли воплотиться в 17 веке. Но в наши дни другое дело. Видение? У Зандона не было никаких видений. Это был просто очень больной человек, мечтавший разрушить весь мир. Разрушить? Слепцы! Он не хотел уничтожить мир. Он лишь хотел вырвать с корнем зло, из-за которого наш мир разрушается. Я покажу вам. Это Пальма. Один из Канарских островов — настоящий рай для туристов. Для нас остров интересен одной достопримечательностью — вулканом кумбри -Вьеха. Западный склон вулкана нестабилен. Он покрыт трещинами и разломами, в которых стоит вода. А теперь перейдем к самому интересному. Установив несколько зарядов взрывчатки в тщательно вычисленных точках, мы можем использовать термоядерные взрывы, чтобы разогреть воду и заставить ее мгновенно испариться. Если вы внимательно слушали учителя физики в школе, то должны знать, что такое внезапное испарение создаст сильное давление. В итоге склон вулкана сломается и осыплется в море. Догадывайтесь, что будет дальше. Совершенно верно. Цуна! Волны высотой до 200 метров пронесутся по Атлантике со скоростью реактивного самолета. Цунами промчится по восточному побережью Соединенных Штатов. Нью-Йорк падет в потоке библейских масштабов, нося с собой самопровозглашенных лидеров мира, которые в данный момент переливают из пустого в порожнее, в штаб-квартире он. Образовавшийся вакуум власти будет заполнен нашими последователями Они возьмут власть в свои руки и поведут человечество в новый золотой век За исключением жителей Восточного побережья Я так понимаю, они за вами последовать не смогут Ты не слушала меня? Я же сказал, мы спасаем мир Миллионы людей погибнут при наводнении Вы и их спасаете? Мы спасаем людей от них самих Все равно рано или поздно они бы перегрызли друг другу глотки Но в этом случае погибнут не только миллионы людей Но и сама основа жизни на планете будет уничтожена навсегда Неужели ты не видишь? сильные мира сего ведут нас к пропасти шаг за шагом но сейчас у нас есть шанс вырвать сам корень зла и очистить мир раз и навсегда лишившись своих лидеров человечество станет беспомощным как стадо овец без пастыря они обратятся к господу и к Пуритас-Кордис, ибо мы предвидели катастрофы, и мы знаем, как предотвратить беды в будущем. И никто не догадывается, что пуритас Скордис в ответе за эти катастрофы? Стаду не следует сомневаться в мотивах пастыря. Мы научим людей жить искренне, познакомим их с учением Зандоны и укажем им путь в новое Царство Божье. Человечество возглавят наши сторонники, избранные из числа мудрейших и самых богобоязненных. И какова будет твоя роль в этом царстве? Я буду устами, провозглашающими волю Господа. Другими словами, ты будешь всеми управлять. Значит, все сводится к власти, как всегда? Конечно, к власти Господа. Довольно о нас, довольно обо мне. Я выполнил свою часть сделки и открыл тебе то, чего ты, скорее всего, не знал. Теперь пришла твоя очередь отвечать. На кого вы работаете, что именно вам известно, кто еще об этом знает и как разведслужба церкви намеревается предотвратить неименуемое. Мы заключили сделку, говори. На кого мы работаем? Разведслужба церкви? Не знаю, о чем ты... Видимо, все эти бредни Зандоны размягчили тебе мозги. Другого объяснения я не вижу. Никто не смеет оскорблять меня. Ну что ж, ты сам этого захотел. Видишь вон ту могилу? Ее только что выкопали. Осталось только положить тело. Спрашиваю в последний раз. Что ты знаешь? Кто тебе это сообщил? И как с этим связана разведслужба церкви? Ладно, я расскажу, как все было. Даже трехлетний ребенок не поверит твоим росказням. Я дал тебе выбор, и очевидно, ты приняла неверное решение. Если ты думаешь, что я здесь в игры играю, то сильно ошибаешься. Бессмысленная смерть, виной которой исключительно твое глупое упрямство. Я дам тебе немного времени обдумать свои ошибки. Быть может, в следующий раз, когда мы поговорим, ты будешь более сговорчивым. Уведите ее в камеру. Что я наделала? Макс мертв. Я должна была предотвратить это. Любой ценой. Я должна была помешать этому. Только я могла остановить беду. Я могла спасти отца. Я могла спасти Макса. Да, могла. А что я сделала? Я в ответе за смерть Дэвида Коррела, ведь он погиб, пытаясь помочь мне бежать. И что я делал? Сижу в камере и дожидаюсь конца. Надеюсь, все это скоро закончится. У всех должна быть личная печная дверца, как говорится. Все свое ношу с собой. Здесь должны были похоронить меня. Никогда не думал, что буду вот так смотреть на собственную могилу. Какое счастье, что я выбрался! Даже если начнется война, и это будет единственное на всем свете укрытие, я туда не вернусь. Пластиковая ваза. Надпись на памятнике Фифи. Значит, здесь похоронена собака. И у собак есть право покоиться с миром. Обугленные обломки собачьей конуры. Это лишь обломки, но таскать их с собой все равно тяжело. Ну, хорошо. Скажем, лопата. Похоже, это маршрут патрульного. Смотреть не на что. Тут только решетка, истина. Между прутьями не пролезть. Я слишком... мускулистый. Оттуда охранник может наблюдать не только за тюрьмой. Ему прекрасно видно внутренний двор. В таких условиях мне оттуда живым не выбраться. Он ведет в подвал. Охрана засечет меня, если я войду во внутренний двор. О последствиях лучше не думать. Похоже, это маршрут патрульного. На термометре 19 градусов. Видимо, меня трясет не от холода, а от нервов. Он прикован к стене скобами. Христоматийный пример тупого приспешника злого гения. И что мне сказать? Привет, а я живой, не хочешь принять меры? Охрана засечет меня, если я войду во внутренний двор. Пятиминутка природоведения. Дикий чеснок – одно из первых растений, которым медведи питаются после спячки. Поэтому он называется алиум урсинум, или медвежий чеснок. Используется в качестве приправы. На этом сегодняшняя лекция закончена. Охрана засечет меня, если я войду во внутренний двор. Деревянная скамейка. Здесь вырезана какая-то надпись. Не могу прочесть. Охрана Этими ужасными приспособлениями ловят мышей. Судя по размерам сыра в мышеловке, здесь водятся какие-то гигантские грызуны. Я не могу обезвредить мышеловку снаружи и не собираюсь совать туда свои нежные пальчики. Похоже, это маршрут патрульного. За ним кладовка. Это декорация из телевизионных проповедей Шелтона? Хотя мне все равно. Стопка футбольных журналов под метким названием 11 друзей. Советы по футбольной тактике мне сейчас ничему. Не буду трогать. Средства для охлаждения ушибов и ссадин. Средство... Красная шапочка, Гензель и Гретель, Белоснежка и 7 гномов, 666 число дьявола и его математическое значение, 7 смертных грехов и 150 вкуснейших рецептов для микроволновки. Нет времени читать. Полароид. В наш век цифровой фотографии это настоящий раритет. Старая полка. Два пустых мешка. Старый мешок. По запаху похоже, что в нем когда-то была картошка. Эта модель появилась задолго до изобретения цветного телевидения. По крайней мере, работает на батарейках. И то хорошо. Включить телевизор или забрать с собой. Похоже на черно-белую в югу. Да, прием здесь не очень. Еще и звука нет. Выключить телевизор или забрать с собой. Эта модель появилась шаткий и старый стол. Такую проволочную штуку дают бесплатно при покупке дешевой одежды. Такую проволочную. Портативная приставка. Она все еще работает, но нет картриджа с игрой. Портативная игровая приставка с подсветкой экрана. Я включил ее, но картриджа с игрой нет. Так что экран просто мерцает белым. Машинка из тех времен, когда не все работало от электричества. Все еще работает. Выход во двор, но как только я высунусь наружу, меня увидит охрана. Плохая мысль. Привет. Ты случайно не по мне скорбишь? Макс. Макс, ты жив? Тише, не кричи. А то и правда умру. Макс, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Услышать такое от тебя, мисс Коленкова, вы меня удивляете. Конечно, но тут нет свидетелей. Ну ладно. Если мое восстание из мертвых так тебя осчастливило, придется делать это почаще. Ты все такой же сумасшедший. А ты бы правда хотела это изменить? Нет, пожалуй, нет. Но все-таки, почему ты жив? Позже объясню. А пока давай сосредоточимся на поисках выхода. Согласна. Есть идеи? Пока нет. Но ты меня знаешь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Хорошо. Но давай поторопимся. Пэт Шелтон может вернуться с минуты на минуту. Кстати, если я еще не говорила... Я очень рада, что ты жив. Я так счастлив это слышать. Увы, отсюда мне не видно его достоинств. Но даже сейчас Макс кажется просто неотразимым. Я надеюсь, у него есть коварный план побега. У меня нет, так что лучше не мешать его концентрации. Запах ужасный. Но зато жучки и паучки не дают скучать. Так уж вышло, что я сейчас связана. И мне будет трудно это сделать. Я неплохо провела время в Париже, но выберусь ли отсюда? Позову-ка я охрану. Эй! Чё надо? Чё раскричалась? Потрудитесь объяснить, за что меня здесь держат. Что вам от меня надо? Не твое дело. Слушай, по-моему, я имею право знать, за что меня здесь держат. Не знаю и знать не хочу. Что? Ты тоже не в курсе? А оно мне надо. Я знаю, что тебе нельзя отсюда выходить. И мое дело тебя не выпускать. Вот и все. Еще вопросы есть? Тебе что? все равно, что здесь держат невинных людей? Ага. Меня волнует только, как Том Томск сыграл. Том Том. Так ты начинающий барабанщик? ЧЕГО? ТОМ-ТОМСК – это мой футбольный клуб. Может, не самая знаменитая команда России, но точно лучшая. Здесь невинных людей насильно держит, А ты о футболе думаешь? Да. Еще вопросы есть? Меня слишком туго связали. Мне больно. Ты не мог бы развязать меня? На психику давишь. Нет, что ты. Если тебя развязать, ты же сразу убежишь. Интересно, каким образом? Я ведь заперта в камере, а с таким сильным парнем, как ты, мне ни за что не справиться. Это точно. Ну? Нет, не могу. Начальник меня убьет. Холод просто жуткий. Я вот-вот от переохлаждения помру. Удачи! Печка уже давно не работает. Мне почему-то кажется, что твой шеф не обрадуется, если найдет своего осведомителя, замерзшим насмерть. Хватит ныть, не так уж и холодно. Ну, конечно. Ты можешь согреться на ходу, а я не могу. Разве не видишь? Ясно же, что ты просто действуешь мне на нервы. Но так и быть, я проверю градус. Так я и знал. Почти 20 градусов. Да ты просто жалкая неженка. Ну ладно, значит, я неженка. Все равно можно мне что-нибудь, чтобы погреться? Нет, русские холодов не боятся, особенно в такую жару. Я есть хочу. А я хочу выпить. Да, но ты-то можешь сам добыть выпивку, а мне приходится полагаться на помощь посторонних. Не везет тебе. Морить голодом заключенных – пытка. Это тоже нарушение Женевской конвенции. Женевской чего? Женевской конвенции. Ну, знаешь, права человека и все такое. Не слыхал про такую. Не интересует. И не должно. Тебя должно волновать, что я проголодалась. Ты действуешь мне на нервы. Я знаю. Так можно поесть? Нет. Пока все. Иди и оставь меня в одиночестве. Как скажешь. Дверца отвалилась. Полное запустение. Так уж вышло. Обычная роба из грубого материала. Так уж вышло. Электронный замок. Эта кнопка. Скорее всего, включает сигнал тревоги. Так уж вы. Так уж вы. Позову-ка я охрану. Эй! Чё надо? Чё раскричалось? Так ты правда не знаешь, почему меня здесь держат? Без понятия. А тебе не интересно? Должно быть интересно. Мне интересно, как Том Томск сыграл, а остальное мне по барабану. Не знаю, что в вашем футболе интересного: два потных парня гоняются за кусочком кожи. Просто бабам не дано понять футбол. Веревки очень неудобные, мне больно. Ты не мог бы их немного ослабить? Не могу. А то снова работу потеряю. Мне и так повезло, хоть куда-то устроиться. Я никому не скажу, обещаю. Нет, лучше не надо. Попроси начальника, когда он вернется. Мне жутко холодно. А мне жутко, жарко, так что хватит ныть и веди себя как подобает настоящим русским. Я и есть настоящая русская. И эта настоящая русская скоро замерзнет насмерть. Ладно, я проверю. Готов поспорить, что холоднее не стало. Как я и думал, почти 20 градусов. Хорош возмущаться. Ты не собирался меня чем-нибудь угостить? Я тебя сейчас угощу кулаком. Нанесение увечий заключенным – нарушение Женевской конвенции. Ха, уверен, ни одному мне плевать на твою женевскую фигню. Может, ты и прав. И все-таки... Можно мне чего-нибудь поесть? Нет. Пока все. Иди и оставь меня в одиночестве. Как скажешь. Чугунная печь. Может это и не нержа. Выглядит очень солидно. Нужно придумать, как вытащить отсюда Нину, пока не вернулся Шелтон. Нет времени говорить. Надо действовать и быстро. Солома в... запах может послужить прекрасным оружием. Прутья слишком частые. Я не смогу протиснуться. Не вижу слабых звеньев. Температура на дисплее снизилась до 8 градусов. Позову-ка я охран. Эй! Чё надо? Чё раскричалась? Так ты правда не знаешь? Беспань. А тебе не... Мне... Не знаю. Просто... Веревки очень неудобные. Не... И... Нет. Ты не собираешься... Может, ты и прав? Нет. Но здесь правда холодно. Не просто прохладно, а реально холодно. Холодно? В январе иногда бывает холодно. В Сибири. Хорошая шутка. Посмотрим, как ты посмеешься, когда твой шеф узнает, что я не смогу ему помочь, потому что замерзла насмерть. Угадай с трех раз, кого в этом обвинят. Не хотела бы я оказаться на твоем месте. Ладно, будь по-твоему. Пойду проверю. Но если ты меня разыграла... Нет, конечно. Надо же, ты права. Похоже, температура немного упала. Сейчас всего 8 градусов. Странно, а мне все так же тепло и уютно. Это наверняка от водки. Можно мне немного для сугреву? Делиться водкой? Ну уж нет. Зато я нашел лишнюю сутану. Можешь укрыться только без глупостей вот так и умолкни хорошо спасибо пока все как скажешь обычная роба из грубого материала Нина? Да. Тебе, наверное, жарко. Не хочешь раздеться? Ты сейчас только об этом и думаешь. Не совсем. Но мне кажется, сейчас Сутана может пригодиться. Остальное потом. Не смей. Обожаю, когда ты беззащитна. Сутана у меня, а Нине снова холодно. Что поделаешь? Жизнь штука жестокая. Нужно пред... Думаю, эти робы с капюшонами сектанты носят, чтобы спрятать свои уродливые лица. Как заботливы с их стороны. Идеальная маскировка. Если только не придется снимать капюшон. Охрана во дворе и в башне. Не даст мне просто так войти в командный центр Шелтона. Он ведет в подвал. Люк закрыт на тяжелый замок. Я не смогу его открыть. Похоже, это маршрут патрульного. Ему бы не мешало почистить ботинки. На термометре теперь 8 градусов. Спасибо волшебному аэрозолю. Он прикован к стене скобами. Пятиминутка. Всегда полезно иметь под рукой немного зелени. Правда, понятия не имею, для чего она мне. Пятиминутка природоведения. Кто-то вырезал здесь символы. Что это? Надпись на каком-то языке? Не знаю. Не могу разобрать. Охранник, конечно же, не гений, но все же он может задать ненужные вопросы. Христоматийный пример тупого приспешника злого гения. Как же мне с ним поговорить? Может быть, стоит притвориться членом Пурита Скордис? Но как они разговаривают? В принципе, на вид он не слишком умный. Попробую прикинуться Простаком. Привет! Ты кто? Мы вроде не знакомы. Ты новенький? Привет. Да вроде не новенький. Но тебя я тоже не знаю. Ты из этих? Каких этих? Ну, этих, сектантов. Сектантов? Ты про Пуритас Кордис? Так ты не с ними? Нет, я просто наемный охранник. А ты? Может, ты мне расскажешь про этих пуре... э, Пуритас... как-то там... Рассказать? Вряд ли. Нет, я тоже простой охранник. Не в курсе, чем они тут занимаются. Вот и хорошо. А что, у тебя с ними какие-то проблемы? Нет, они всегда платят в срок, но есть в них что-то жуткое. А тебе не пора проверить, все ли в порядке за тюрьмой? Ты че себе возомнил? Ты че мой шеф? Нет, но ну, если что-то случится из-за твоей невнимательности, не хотел бы я быть на твоем месте. А Ты прав. Пойду-ка в обход. фотографирую символы может быть это поможет христа мать эй приятель что с тобой ничего А что с той могилой на заднем дворе? С той, где собака зарыта. Ага. Говорят, молния ударила в конуру, когда Шелтон в очередной раз сорвался. Он кричал что-то о каре небесной. А все из-за того, что один из охранников немного проспал. И? Ну, охранника это не проняло. Тогда Шелтон пригрозил ему вечными муками. Вдруг сверкнула молния и ударила прямо в конуру, рядом с которой стоял охранник. Он получил тяжелые ожоги, а собак поджарилась заживо. Ой. С тех пор обгоревшие обломки и могила собаки здесь вроде памятника. Это работает. По крайней мере, никому больше не приходит в голову перетить Шелтону. Странная история. Интересно, удар молнии – это просто совпадение или... Кстати, а кого ты сторожишь? Не знаю, кто она, но ее главный сюда приволок. Главный? Ну, этот Пэт Шелтон. Ах, да. И ты правда не в курсе, кто она? Не, но у меня почему-то такое чувство, что я ее раньше где-то видел. Но это вряд ли. Можно мне взглянуть на пленницу? Даже не думай. Строгая изоляция, распоряжение шефа. Никого не пускать, кроме главного и его заместителя. Да ладно тебе. Пять минут, никто и не узнает. Нет, не хочу снова работу потерять. Так тебя раньше увольняли с работы? Не напоминай. Да ладно, расскажи. Что случилось-то? Место было идеальное. Работы совсем немного, и можно было сосредоточиться на действительно важных вещах. На каких, например? На футболе и сырном супе. На футболе и сырном супе? Ну да. Считаешь, в жизни есть что-то важнее? Ну, наверное, нет. Вот видишь. А кроме этого, мне надо было только время от времени присматривать за парочкой больных. Так почему же тебя уволили? Не повезло. В мою смену сбежал один пациент, а когда начальство узнало, что я смотрел футбол и ел сырный суп в рабочее время, меня выгнали. Чертовски несправедливо. Точно. Но с тех пор я решил никогда больше не смотреть футбол на работе. Ну суп это поесть можно? Только в экстренных случаях. А тебе не пора сделать обход? Ты чё, надсмотрщик? Я за тебя волнуюсь. Ладно, ладно, иду. Охранник скоро вернется с обхода. Не знаю, как ему объяснить, что я делаю в тюрьме. Избежать быстро не получится. Фотография скамьи на которой вырезаны странные символы. Да, должно сработать. Мышеловка захлопнется, а я сохраню пальцы. Мне нравится! Я только что спас безобидную мышку от страшной гибели, а в награду получил большой кусок сыра. Воняет просто ужасно. Говорят, у самых вкусных сыров всегда сильный запах, но проверять что-то не хочется. Пока поставлю телевизор сюда. Включить телевизор или забрать с собой? Похоже на черно-белую в вьюгу. Сделать из нее антенну? Почему бы и нет? Бабушка всегда так делала. По телевизору показывают скучный футбольный матч. Играют две команды, обе в черно-белой форме. Звука нет, но это как раз хорошо. Не придется выслушивать остроты комментаторов. За ним кладовка. Нина, взгляни-ка на этот снимок. Эти символы тебе о чем-нибудь говорят? Какие символы? Я ничего не вижу, слишком темно. Очень жаль. Хорошая идея. Можно осветить фото, и его будет видно в темноте. Мерцающий экран приставки освещает фотографию скамьи у входа в тюрьму. Нина, ты можешь разобрать, что за символы вырезаны на скамье? Какие символы? Это же русские буквы. А -а -а -а -а. Ну да, я это и имел в виду так что там написано белоснежка футбол и дьявол белоснежка футбол и дьявол здесь так написано Ну что это значит понятия не имею может быть это мнемонический прием уловка чтобы не забыть что-то важное да возможно Эй, приятель, что с тобой? Ничего. Переживаю, что потерял прежнюю работу? Да, послужной список испорчен. Придется постараться, чтоб такого больше не случилось. Ты справишься? Надеюсь. Я убрал телек из тюрьмы, чтобы больше никогда не смотреть футбол в свою смену. Круто. Чувак, я восхищен тобой. Можно мне взглянуть на пленницу? Даже не думай. Строгая изоляция. Р... Да ладно тебе. Пять минут. Нет. А тебе не пора сделать обход? Ты чё, надсмотрщик? Я за тебя волнуюсь. Ладно, ладно, иду. Охранник занят телевизором. Лучше не привлекать его внимания, иначе он может сделать что-нибудь глупое. Например, вернуться на пост в тюрьму. Я немного дезориентирован, а из-за этого чувствую себя раздраженным и агрессивным. Вот, полегчало. Обугленные деревяшки, разломанные в щепки. Теперь мало что напоминает о том, что здесь раньше жил лучший друг человека. Теперь обугленные обломки намного транспортабельнее. Вот только если таскать их с собой, я очень быстро стану чумазом, как трубочист. Наверное, стоит убрать следы вандализма. В мешке обугленные обломки собачьи конуры. Надеюсь, футбольный матч на время займет охранника. Мне нужно многое успеть. Нужно пред. Нет времени говорить. Выглядит очень солидно. Если я нажму кнопку, сюда через секунду сбежится вся охрана. Плохая идея. Панель с кнопками. Думаю, если ввести правильный код, дверь откроется. с кнопками 7 2 два 6 6 6 проверим верный ли это код код неверный но все не так плохо в конце концов охранник явно не гений может быть он где-то записал комбинацию чтобы не забыть панель с кнопками Семь, один, один, шесть, шесть, шесть. Проверим, верный ли это код. Миледи, я пришел вызволить вас из лап злобного дракона. Макс, мой герой. Скорее развяжи меня. Есть идеи, как отсюда выбраться? Выбраться? Ну да. Или ты планировала остаться и выпить кофе? Я не уйду. Ты слышал, что замышляет Шелтон? Конечно. Но что мы можем сделать? Шелтон спокойно сидит в своей башне. Повсюду охрана. Не думаю, что мы с тобой сможем их напугать, просто выскочив из-за угла. Мы что-нибудь придумаем. Нина, это самоубийство. Мой отец сейчас на Генеральной Ассамблее ООН. Хорошо. Это меняет дело. Это все равно самоубийство, но, конечно же, мы обязаны попытаться. Во-первых, нам нужно бежать, пока не вернулся охранник. Жди здесь. Нельзя выходить во двор без сутаны. Даже если ты ее наденешь, тебя выдаст твоя безупречная фигура. Макс. Здесь только мужчины. Если кто-то заговорит с тобой и придется отвечать, тебя раскроют. Ты хочешь, чтобы я просто околачивалась здесь? Я что-нибудь придумаю. Но пока подожди здесь, хорошо? Хорошо, но поторопись. Нам нужно срочно пробраться в башню и предотвратить взрыв вулкана. Теперь не только звука нет, но еще и изображение пропало. Может, батарейки сели, а может быть, просто сломался. Теперь уже не важно. Свою службу он сослужил. Просто здорово. Охранник вернулся ко входу в тюрьму, а еще один теперь у входа в башню. Пробраться в командный центр будет непросто. Но я трудностей не боюсь. Сидит и воет, как собака, которой отдавили хвост. Что с тобой? Плачешь, как ребенок, потерявший любимую игрушку. И за что мне эти несчастья? Что случилось? Ладно. Я расскажу, но ты никому не говори. Не волнуйся, рассказывай. Едница сбежала с ума сойти. Да, опять. Опять? Со мной такое уже было дома. Вот это невезуха. Невезуха? Да мне конец. Кто меня возьмет на работу, если в мою смену вечно сбегают пленники? Хм. Вот видишь, моя предыдущая работа была просто идеальной. Здание хорошо охранялось. И я мог весь день смотреть футбол и есть сырый. Это жаль рай земной! пока не появилась Ева. Ева? Ева? Не, ее вроде звали Нина, что ли. Вроде того. Ума не приложу, ну как она могла сбежать? А здесь мне дали второй шанс. И вот что получилось. Когда эту девку заперли, я сказал себе «Спивак, она очень похожа на ту, что в прошлый раз сбежала». «Смотри, не упусти ее!» Знаешь, как говорят? История повторяется. Нет догадок, куда могла побежать пленница? Нет. С тех пор, как я сюда устроился, я пытался бросить смотреть футбол в рабочее время. А потом появился этот телевизор, и там показывали чемпионат. Ай, ладно, неважно. Теперь уже все кончено. Успокойся. Мы найдем выход. Хочешь футбол посмотреть? Я хотел. Но в телевизоре батарейки сели. И суп у меня тоже кончился. Тяжело на свете жить. Можно мне зайти на минутку в тюрьму? Зачем? Может быть, ты что-то не заметил? Все я заметил. Да ладно тебе, я одним глазком. Нет. Я останусь здесь и еще поплачу. Ну, здорово. Пойду поищу твою беглянку. Не думаю, что ты ее найдешь. Хотя, может быть, тебе и повезет. Он сторожит вход в командный центр Шалтона. Охрана во дворе и в башню. Привет. Хорошая сегодня погодка, да? Хорошая погодка? Вот-вот ливень хлынет. Может быть. Но ты ведь знаешь, что дождь – такой же дар небес, как и солнечный свет. Дождь помогает цветам расти и утоляет жажду. Может и так. А ты, значит, один из нас. Я тебя принял за одного из этих безмозглых сторожей. Если я притворюсь членом секты, скорее всего, меня быстро раскусят. Или нет. А вдруг получится? Попробую, но очень осторожно. Так ли важно, охранник я или член Пурита Скордис? Твердая вера и чистые помыслы. Вот что нас объединяет. Мудро сказано, брат. Но между нами, если ты не охранник, то почему мы раньше не встречались? Мне выдали фотографии всех членов Пурита Скордис, чтобы я не впускал посторонних. Но тебя я не припоминаю. Сними капюшон, позволь мне взглянуть на тебя. Черт. Дело плохо. Очень плохо. Как же мне выкрутиться? Ты прав, брат. Официально я все же один из безмозглых сторожей. Но я хотел бы стать одним из вас. Превосходно. Но наберись терпения. Пэт Шелтон сейчас очень занят. Но позже я с радостью тебя представлю. И даже замолвлю за тебя словечко. Не представляю, сколько словечек придется замолвить, чтобы Шелтон не пристрелил меня на месте. Было бы замечательно. А для чего этот люк? Он ведет в кладовую. За люком угольный бункер. Угольный бункер? А можно посмотреть? Что? Уголь завезли? Э -э да, вроде нет. Тогда зачем люк открывать? Ну, наверное, ты прав. Незачем. Ну ладно. И все же это реальный способ попасть внутрь. Ваш лидер очень занятой человек, верно? Да, сейчас ему особенно тяжело. Постоянные выступления, пресс-конференции, интервью на телевидении. Я ему не завидую. Не говоря уже о всей организационной работе. А еще его преследовали вымогатели, и нам пришлось с ними разобраться. Но, несмотря на все, он всегда приветлив, дружелюбен и готов выслушать. Как только станешь одним из нас, ты сам увидишь, какой это замечательный человек. Жду не дождусь. И он собирается воплотить тот грандиозный план, да? План? Какой еще план? Ну, знаешь, Нью-Йорк. Нью-Йорк? О чем это ты? Он действительно ничего не знает о плане с цунами. В таком случае... Как Шелтон собирается осуществить задуманное? Наверняка это требует серьезной организации. Неужели никто из этих людей не знает, чем они на самом деле занимаются? Ну, я кое-что слышал о большом плане насчет штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Но, может быть, я не так понял. Не знаю. Никогда не слышал о таком. Никто не знает, чем именно Пэт Шелтон занимается в башне и зачем ему все это оборудование. А я знаю. И я знаю, что найду способ проникнуть в башню. А еще я точно знаю, что сделаю с Шелтоном, когда доберусь до него. Для нас это очень важно. Мы знаем, что можем довериться ему, что он всегда защитит нас. Мы каждый день видим подтверждение этому, и потому мы самые счастливые на Божьем свете. Да уж, блаженны нищие духом. Но разве можно их видеть? Они просто ищут каплю силы, и безопасности в нашем нестабильном мире если мы хотим остановить шелтона то просто обязаны прорваться в башню не столь важно как именно но нужно поторопиться пока не поздно у меня чисто теоретический вопрос что случится если пленник вдруг выберется из камеры надзиратель тот что у входа в тюрьму ответственный за этот сектор нажмет на кнопку тревоги а что если он по каким-то причинам не нажмет ее. О, нажмет, поверь мне. Пэт Шелтон человек строгих правил. И здесь все знают, что будет, если их не соблюдать. И все же это не исключено? Нет. Ты плохо знаешь Шелтона. Но даже если и так, я не сдвинусь с места, пока не услышу тревогу. Иначе меня накажут за неисполнение обязанностей. Понятно. Мне пора сделать обход. До встречи. Бог, помощь! Нина, наверное тебе это не понравится, но у меня идея. Зачем тебе мешок? Ты что, правда, собираешься... В отличие от тебя, у меня прекрасное прикрытие. Но что делать, если тебя заметят? Не знаю, но в мешок не полезу. Мы могли бы просто сбежать отсюда. Но ты ведь хочешь спасти отца. Значит, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сорвать планы этого извращенца. Именно поэтому нам нельзя попадаться. Но. есть идеи получше? Нет, но. Вот именно полезай, пока тебя не заметили. Мешок я оставил в кладовой. Нини там будет безопаснее, и моей спине полегче. Я знаю, где найти мешок, когда он понадобится. Нина, я спрячу тебя во втором мешке вместе с обгоревшими обломками. Это идеальное прикрытие. Никто и не подумает там искать. Мог бы и поосторожней. Я старался. Ладно, ладно. Нина в мешке который я положил во второй мешок с обломками. Тяжелая получилась ноша. Пока что положу ее в кладовую. Вернусь позже, когда мешок мне понадобится. Эй, а ты не откроешь для меня люк? Что? Уголь подвезли? Ну да. Зачем же еще люк открывать? Ладно, погоди, возьму ключ. Отлично. Пойду возьму мешок с углем. Дай-ка я загляну в мешок по-быстрому. А это зачем? Потому что начальство приказало проверять все, что проносится в помещение. Что, и мешки угля? Что они думают там найти? Тайных агентов? Согласен. Возможно, меры слишком сильные, но... На, смотри. Только уголь. Да, отлично. Загружай. Буду опускать очень осторожно. Будем надеяться, что Нина не сильно ударится. А если ударится, надеюсь, она прикусит язык и не поднимет шума. Посмотрим, где здесь окошко камеры Нины. Нина, с тобой все в порядке? Мне кажется, ты всю жизнь мечтал столкнуть меня в подвал с углем. Точно. Когда мы вместе, исполняются мои самые заветные желания. В следующий раз, когда соберешься исполнять желание, предупреди, чтобы я оделась потеплее. Постараюсь не забыть. Видишь что-нибудь? Пойду посмотрю. Никуда не уходи, ты можешь понадобиться. Хорошо. Макс столкнул меня в этот люк. Ну погоди, я до тебя доберусь. Люк снова заперт. Конечно, а то было бы слишком просто. Куча угля, на которую я приземлилась. Какие-то черные дни наступили. Несколько кусков угля. Старый солдатский шлем. Нет ни подкладки, ни наушников. Ужасно неудобный. Надеюсь, мне не придется его носить. Старый солдатский шлем. Носовые платки с вышитыми инициалами ЛН. Носовые платки с вышитыми инициалами LN. По-моему, это французское белое вино. Правда, сейчас так строго относятся к возрастным рейтингам в компьютерных играх, что я практически ничего не помню о сортах алкоголя. По-моему, это французское белое вино. Макс там. Ему можно передавать небольшие предметы прямо через решетку. Между прутьями мне не пролезть. Нет, я не набрала вес. Большая клетка, а в ней очень активный попугай. Что случилось, Поли? Что за шум? Обычно ты волнуешься только, если кто-то чужой заходит в комнату. Успокойся, здесь никого нет. Попугай начинает перещать, как только видит меня. Ужасно раздражает. Макс? Я принесла тебе кое-что. Макс? Я принесла тебе кое-что. Бутылка белого вина. Бужоле бланк урожай 2005 года, если быть точным. Старомодные носовые платки. Всегда думал, что уроки труда в школе пустая трата времени. Выходит, я ошибался? Из носовых платков я шил маленькое лоскутное покрывало. Между прочим, на там небольшие. Нина, я тебе кое-что принес. Нина там. Небольшие предметы можно ей передавать прямо через решетку. Нина, я тебе кое-что принес. Удобное приспособление для сбора мусора. Я уже знаю, какой именно мусор хотела бы подобрать. Лоскутное покрывало, шитое из носовых платков. Макс не перестает удивлять меня своими многочисленными талантами. Покрывало, шитое Максом, свисает с палки для сбора мусора. Если накрыть клетку покрывалом, попугай на какое-то время утихнет. Кто-то добился хороших результатов в легкой атлетике. Скорее всего, это не настоящее золото, но все же. Кто-то добился хороших результатов в легкой атлетике. Когда-то люди готовили на таких печах обед. Очень, очень давно печь не будет работать без топлива. Дверь заперта, а снаружи охрана. Неужели я могу прямо сейчас развести огонь? Так странно. Обычно сначала приходится собрать тысячу мелочей, но я не жалуюсь. Уверена, в следующий раз все будет намного сложнее. Нина. Нина. Нина. Положим сюда. Положим сюда. Вот так. Выглядит совсем неплохо. Аппетит совершенно не вызывает. По крайней мере, пока. Здесь два возможных исхода. Или у меня действительно получится сырный суп, или эта варьва рванет. Ну, ничего не взорвалось, и на вкус совсем неплохо. Какое облегчение. Горячий ароматный сырный суп. Нет, между прочим, не просунуть. Нина! Налью немного супа в вазу. Вкуснятина. Макс, я принесла тебе кое-что. Ваза, наполненная сырным супом Ниной. Я тут принес горячего супа, чтобы тебя подбодрить. Ой, спасибо, конечно. Но мне надо... А, ладно, пленница все равно сбежала. Че добру пропадать? Вид у него довольно кислый. Неудивительно, учитывая, что его карьера тюремщика героев подходит к концу. Но дверь уже открыта. Панель для ввода кодов. Похоже на кнопку тревоги. Не трожь тревожную кнопку! Не хочу, чтобы все узнали, что в мою смену сбежал еще один пленник. Мне ведь все равно рано или поздно узнают. Лучше поздно. Солома влажная, заплесневелая. Вид у него довольно кислый. Наслаждаешься сырным сопом? Да, очень вкусно. Только не надейся, делиться я не стану. Ты случайно не знаешь? Пэт Шелтон все еще в своей башне? Не знаю и знать не хочу. Башню охраняют мои коллеги из главного здания. А я только за камеру отвечаю. да. И очень успешно. Думаешь, это смешно? Или просто по морде захотелось? Давай. Сейчас придет остальная охрана, увидит, что пленник сбежал, и получишь уже ты. Наслаждайся супом. Так и сделаю. У тебя с этим проблемы? Нет, никаких. Я принесла тебе кое-что. Несколько золотых медалей в соревновании по невыясненным видам спорта. Приветствую, брат. Да прибудет с тобой Господь, будущий брат. Значит, люк открывают только при поставках угля? Так точно. Это же угольный бункер. И что мне делать, если привезут уголь? Занесешь его сюда. Я его быстро проверю, на всякий случай, и открою люк. Хорошо, спасибо, что объяснил. А ты не знаешь, чем конкретно занят Пэт Шелтон? Мы твердо знаем, что он заботится о нас и укажет путь к светлому будущему. И когда придет время раскрыть нам свои планы, он это сделает. Но он все еще в башне, да?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 Надзиратель тот, что у входов... А что если... О, нажмёт, поверь... И все же это не... Нет, ты... Понятно. Мне пора сделать обход. Бог в помощь. Спрячу медали в соломе. Наслаждаешься сырным соком? Да. Ты случайно не знаешь? Пэт Шелтон все еще в своей башне? Не знаю и знать не хочу. Да. Думаешь, это смешно? Давай. Что это там блестит в соломе? Блестит? Что значит «блестит»? Я не знаю, потому и спросил. Не знаю и знать не хочу. А вдруг это что-то ценное? Откуда там взяться чему-то ценному? Не знаю, может быть, пленница что-то припрятала. Так, убери руки, это мое. В конце концов, я ответственный за камеру. Золото. Да это же золото! Подожди, может там еще есть? Точно здесь еще много. Счастливо порыться в гнилой соломе. Похоже на кнопку тревоги. Я включу тревогу. Если мне повезет, охрана выбежит из главного здания, и тогда мы с Ниной сможем добраться до башни. Это ты сделал? Да. Отец всегда говорит. Если уж совершил ошибку, отвечай за последствия. Считай это уникальной возможностью выполнить свой долг. Что здесь происходит? Я все могу объяснить. Что ты делаешь в камере? И где заключенная? Ну, это долгая история. Что это у тебя в руках? Что за монеты? Так, эти двое заняты, и если нам повезет, то охрана из башни уже спешит сюда. Пойду скажу Мини. Если у нас и есть шанс остановить Шелтона, то нужно действовать прямо сейчас. Добрались. Теперь тебе придется забраться на самый верх. Мне? А ты чем займешься? Организуешь вечеринку? Ага. Я охрану приглашу. Кто-то ведь должен прикрыть тебя. Ты пойдешь обратно? Они скоро обнаружат, что ты пропала и что я не так мертв, как им казалось. Когда это произойдет, там начнется переполох. Но что ты собираешься делать? Бегать кругами и надеяться, что тебя не поймают? Не знаю. Но что-нибудь придумаю. Макс. Да. Береги себя. Помнишь, ты обещал, что если кто-то тебя и прикончит, это буду я. Да, я помню. Не волнуйся, когда-нибудь это случится. Я сейчас больше волнуюсь за тебя. В башне может быть охрана. Пэт Шелтон точно там, внутри. И даже если там никого нет, я понятия не имею, как мы можем остановить беду. Я об этом позабочусь. У меня есть план. Правда? Какой план? Нет времени объяснять. И я пока не знаю, в чем он заключается. Да, ты права, надо поторопиться. Я тут кое-что нашел, может быть, тебе пригодится. Спасибо. Будь осторожен. Я бы хотела снова встретиться с тобой. Я тоже. Береги себя. Какое везение! Здесь ни одного охранника. Остается только Пэт Шелтон. Пэт Шелтон плюс бомба. Этого хватит, чтобы стереть с лица земли половину человечества. Половину человечества, включая моего отца. Но этого не случится. Я здесь, чтобы сорвать его безумные планы. Совершенно обычная лопата. Практически новая. Удобное приспособление для сбора мусора. Меня настолько легко обмануть. Глупая девчонка. Что ж, вернемся к делу. Мир замер в ожидании божественной волны. Вот к чему могли привести мои действия. Хорошо, что я так не поступил. В таком случае я уже знаю, что произойдет дальше. Шелтон обнаружит меня, застрелит и беспрепятственно воплотит свои злобные планы. Нужно что-то придумать. Горячий ароматный сырный суп. Жалко тратить продукты, но если хорошо прицелиться, не желаете отведать горячего супа, мистер Шелтон? Я смогу выиграть время. С этой панелью управляется практически все. Если есть способ предотвратить беду, то ключ здесь. Телефонный аппарат. К сожалению, проводов нет. Нет гудка. Что неудивительно при отсутствии проводов. Пророчество Зандоны. Похоже, этот отморозок Шелтон всегда держит под рукой замыслы своего такого же отмороженного кумира. Нет, спасибо. Эту чушь я читать не стану, даже если мне заплатят. А для пресс-папье книга-с слишком уродливая. Электронная карта. Электронная карта. Похоже на кнопку. Может это она и есть? Одна из трех клавиш. Это кнопка. Не получается нажать клавишу. Похоже она заблокирована. Не получается нажать. Злобные гении считают себя лучше всех. Но большинство из них, как и все нормальные люди, с трудом запоминают числовые коды. Интересно, какой трюк Шелтон использует для запоминания? Кажется, панель с кнопками заблокирована. Кажется, панель с кнопками заблокирована. Внимание! Радиочастота связи между зарядом и контрольным пунктом будет изменена. Пожалуйста, введите новую частоту. Пожалуйста, подтвердите изменения, нажав кнопку «Ввод» или отмените их, нажав кнопку «Отмена». Радиочастота изменена. Внимание! Установки сигнализации на главных воротах будут изменены. Пожалуйста, нажмите один для запуска сигнализации. Любое другое значение деактивирует систему. Пожалуйста, подтвердите изменения, нажав кнопку вот, или отмените их, нажав клавишу отмена. Сигнализация деактивирована. Внимание. Механизм самоуничтожения будет запущен. Пожалуйста, введите семизначный код. Пожалуйста, подтвердите изменения, нажав кнопку «Ввод» или отмените их, нажав кнопку «Отмена». Неверные данные. Пожалуйста, повторите ввод или обратитесь к системному администратору. Внимание! Механизм самоуничтожения будет запущен. Пожалуйста, пожалуйста. Ввод отменен. Шелтон вернется с минуты на минуту. У меня еще есть шанс предотвратить катастрофу.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 Активирован механизм самоуничтожения. Вы можете отменить процесс, повторив вот кода. Придумала. Если я вытащу карту, вся станция взорвется И радиосвязь с бомбой будет потеряна. Да, и все взлетит на воздух. Вместе со мной. И Максом. Но у меня ведь нет выбора. Может быть, я успею убежать? Такое случается, по крайней мере, в кино. Ладно, дурацкая шутка получилась. Просто если я сейчас не рассмеюсь, то могу расплакаться. Я так и знал. Блудная дочь все еще здесь. Отсюда тебе не выбраться, дорогуша. Я запер дверь на первом этаже и вызвал охрану. Не усложняй ситуацию. Просто отдай мне ключ, и я подумаю, не принять ли блудную дочь в свои объятия. Пошел ты! Твоя нетерпимость совершенно неуместна будь послушный отдай мне ключ в противном случае мы все умрем ты ведь этого не хочешь верно не хочу но альтернатива мне нравится еще меньше по крайней мере так ты умрешь вместе со мной я должна любой ценой помешать шелтону заполучить электронный ключ но я не могу и дальше прыгать с этажа на этаж здесь скоро все взлетит на воздух он вооружен. И если я не придумаю, как его обезвредить, рано или поздно он до меня доберется. Давай, Нина, соберись с мыслями. Старомодные весы. Наверное, на них взвешивали зерно. И что мне с ними делать? Взвеситься? Ситуация и так удурчающая. Шелтон ее запер. Я в самом деле пленница в его башне. На карте мира расставлено множество красных точек. Видимо, ими отмечены места, где Пурит и Скордис устроили свои искусственные бедствия. Проход на нижний этаж. много очень много ящиков видимо на этом этаже башни у сектантов склад горы тяжелых запечатанных ящиков у меня не хватит времени во все заглянуть канистра с маслом крышка проржавела парадокс в том что я могла бы открутить ее будь у меня немного масла Чего и никого. Будь я уверена, что охрана меня там не найдет, можно было бы прыгнуть. Но я этого не знаю наверняка. Значит, придется искать другой выход. Канистра с маслом. Проход на нижний этаж. Я должна любой ценой помешать Шелтону заполучить электронный ключ. Иначе он сможет запустить процедуру самоуничтожения, и катастрофа продолжится согласно его плану. А здесь высоко. Там повсюду охранники. И они очень метко стреляют. Чуть не задели. Если я спрыгну вниз, охрана заберет у меня ключ. И тогда они смогут остановить механизм самоуничтожения. Шелтон появится с минуты на минуту. Если я столкнусь с ним, то погибну. А он получит электронный ключ. Копия статуи свободы. Я могла бы опрокинуть статую и загородить проход. Черт, Шелтон уже идет. Мне нужно еще время. Судя по дыркам в канистре, охрана отлично стреляет. В канистре с маслом пулевые отверстия. Отличная мысль. Если вылить масло через дырки в канистре, скользкая лестница станет серьезной проблемой для Шелтона. Конечно, это его не остановит, но, по крайней мере, я выиграю немного времени. А теперь отрежу веревку, чтобы Шелтон не забрался сюда. Вот так. У меня все получилось. Мир спасен, а я сейчас умру. Наверное, я просто не подхожу на роль героини. Лучше бы мне быть, ну, где-нибудь подальше отсюда. Надеюсь, хотя бы Макс спасется. Ну как? Скоро все взлетит на воздух. Никто не спасется. Система будет уничтожена через 60 секунд. Мне так жаль, Макс. Я так много не успела тебе сказать. Жизнь, чистое небо, шум, океана, коктейли. И, наконец, я мужчина твоей мечты. Точно! Тебе не кажется, что нужно сказать спасибо? Спасибо? За что? А кто, по-твоему, спас твою шкуру, не говоря уже обо всем человечестве? Минуточку, если бы не я, ты бы до сих пор гнила в камере у Шелтона. Ну да, ну да. А кто спас тебя из башни, когда тикала бомба? А? Ну хорошо. Может быть, ты немного помог нам остаться в живых. Самую малость. В каком неблагодарном мире мы живем. Не волнуйся. Все равно ты мой герой. Наконец-то. Я уж думал, никогда не дождусь от тебя этих слов. Ах, Макс! Главное, что теперь мы вместе, и все неприятности позади. Да, наконец-то. Никаких стрессов, никакой спешки, никаких катастроф. И других женщин. Ты про Сэм? Не волнуйся, она тебе не соперница. Я ее уже совсем забыл. Уж надеюсь. А теперь давай просто насладимся тишиной и покой. Принести тебе еще каких? Прекрасная мысль. Я буду морской бриз. Уже несу. Учитывая, что число стихийных бедствий резко упало и опасность уже не была неминуемой, ООН так и не предприняло никаких действий. Было подписано ни к чему не обязывающее соглашение о намерениях, и все вернулось на круги своя. Когда Владимир Колянков вернулся с Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и узнал о похождениях дочери, он страшно разозлился и строго настрого запретил Нине впутываться в подобные истории из-за него. Нина воздержалась от комментариев. Пилоты с кодовыми именами Красный 2 и Красный 3 внесли серьезный вклад в уничтожение огромной боевой станции. Ходят слухи, что они появятся среди героев знаменитой серии японских ролевых игр. Флеминг Олсен был шокирован, узнав, что конец света откладывается на неопределенный срок. Его состояние значительно уменьшилось из-за частых дорогих путешествий, и Олсену пришлось вернуться на старую работу – в индустрию туризма. Его приключенческие круизы на копиях «Титаника», «Посейдона» и «Андрея Дориа» Последний писк моды среди отдыхающих из высшего общества. Папарацци Фэнк получил большое вознаграждение от неких влиятельных людей в обмен на обязательство не публиковать больше скандальных фотографий. Портье Сидни усыновил умника Оскара. Теперь они вместе путешествуют по морям, исполняя в круизах румбу дуэтом. Сэм Петерс так и не добралась до властей, от которых она надеялась получить помощь. В пути у нее случайно разбился компас и закончился запас сигнальных ракет. Из-за этого она долго блуждала по джунглям. Через несколько недель она встретила обезьянку с красными лапками, которая отвела ее на пристань, где Сэм, наконец, подобрала рыбацкое судно. Все ее попытки уговорить Макса отправиться вместе в приключенческий тур «Двое влюбленных. Одна секретная миссия» провалились из-за активного сопротивления со стороны Нины. Красноречивая и харизматичная лягушка из индонезийского храма с детства умела очаровывать окружающих. Ей удалось очаровать и храмового стража. С тех пор парочка объездила весь мир по железной дороге. Они частенько говорят, что любят перекусить мухой другой. Владелец закусочной открыл собственный интернет-магазин и неплохо зарабатывает, торгуя печеньем с заказными предсказаниями. Его магазин предлагает поднимающий дух предсказания для разработчиков «Сон – злейший враг успеха», рекламные трюки для журналистов «Поставьте этой игре высокую оценку или падете низко», а также лозунги для покупателей «Блаженны те, кто не имеет лишних ожиданий». Рынок сбыта практически безграничен. Бродяга бросил пить и, наконец, вспомнил, что в прошлом был детективом канским. Чуть позже он поскользнулся, пытаясь выудить монетку из фонтана, ударился головой, снова потерял память и добился успеха как популярный эксцентричный актер. Инспектора землемера арестовали, когда он попытался через знакомого скупщика краденого продать известному коллекционеру стаканчик, обернутый фольгой. Сейчас он мотает срок в тюрьме, а его сокамерник круглые сутки играет на губной гармошке. К его глубокому разочарованию все оборудование было конфисковано. Офицер полиции ужасно устал от постоянных завываний гармошки и бесконечных заявлений о невиновности, поступающих от инспектора. Она уволилась с работы и теперь работает в допинг-контроле на крупных соревнованиях по велоспорту. Мистер Руси по-прежнему ищет свою удачу. А сотрудники проката обнаружили наспех замазанной царапины на дорогом спортивном автомобиле. И теперь ищут мистера Роси. Воодушевленные успехами в дрессировке обезьян, смотритель зоопарка попытался обучить крокодила команде «Апорт». Теперь он работает в известном парке развлечений в Париже, изображая однорукого пирата. Тюремщик-спивак чудом выжил в чудовищном взрыве и решил отдохнуть от охраны героев. Какое-то время он трудился над рецептом лучшего в мире сырного супа. Несколько раз – его приглашали на кулинарные передачи, но вскоре ему пришлось вернуться к прежней профессии. На этой неделе у него назначено несколько собеседований.